Знакомьтесь, Женя, он же Евгений, человек недоразумение. Ребят, ну все, мы в Карелии, Субару от отогнали, разбитую наклон. А, в сервис обратно. В принципе, все нормально. Но <связь>, сейчас будем Женьку откатывать его в девятку. А, по конфигу. Здесь стоит Женек, а что у тебя стоит-то там? Я не помню. 1,6. Сейчас погодите, я вам сам расскажу. 75,6 на Прео Штунак, 83,0, 451 ресл-ауэ, портинг и, ну, и тем рейс. Да, тем рейс, все. Сейчас он приехал сюда непосредственно к дому на обкаточные прошивки, но ну это как, она накидана там была, так приблизительно валы были скручены, у тебя где-то перекрытие маленькое 8 на 1 стояло вот, на данный момент мы сейчас их как бы раскрутили Женек пошире все сделал, но пока непонятно как шире но в принципе все нормально работает холостой сейчас отстроили ну как бы все вот сами слышите ровненько, все нормально все четенько работает Посмотрим, как все-таки 451-е валы мы до этого не катали никогда. Ну е форсунки но... здесь стоят еще. Ну да, мы посмотрим, побольше, как а, форсы будут загружаться. Опять же, как Рисак будет работать и как валы. У тебя там а, толкатели какие? Обычные? Гидрихи, да, веновские. А, ну просто обычные, не РС-ки. А, мы посмотрим, как будет себя вести данные валы. Просто интересно, потому что до этого мы их не катали. У нас были... Но 431 максимально, по-моему, да. то, что мы его Да, то тогда не докатали, там какие-то проблемы были у человека. Ну, это да. Нет, потом докатали, кстати, а. его, да. Там оказалось, что у нее с давлением топлива какая-то беда, да, да. но все нормально. А, ну, соответственно, сейчас поедем по Дубасим по трассе и, может, где-то там съедем по деревням, по грунтовке. но ну, не грунта, а это а гравийка. Заедем, да, гравийка. гравийка. Сейчас в сторону Русский Алла поедем куда-нибудь. Покатаемся по асфальту, чтобы понять, что и как. И ну, посмотрим. Может покрутим еще валы по пути. там Инструмент все взяли с собой. Все как бы вроде нормально. Доступ к валам есть. Все работает нормально. Вентилятор отрабатывает, причем один. Ну да, второй потом подключит. Там как бы вот разъем болтается, но не подключено но это не проблема, это потом уже ноут у меня работает после аварии хотя там летало все по салону нормально там и ноут, и батарея улетела у меня, ну как бы все пашет это ноут еще старый, у меня с собой не брал новый, потому что надо новый ну как бы я все перестаю туда блин, мне меня всего времени нет никак все на прошивке время уходит ну и все, сейчас как бы подубасим а... Посмотрим, как машинка едет Просто мне самому интересно Как 451 валы едут А слушай, а у 451 Какие там э, Сколько фаза? 270 фаза и 10.5 подъем А, ну да, фаза получается Но это 270 фаза Это не та, которая там унуждена да. У него там 300 с креном было То есть реально э, Здесь как бы получается хороший подъем Но интересно вот эта полка момента Нам всегда, потому что Тачка как бы подрали готовится, она э, в классе стандарта, если участвовать, потому что каркаса нету, как вы заметили. То есть сидение есть, все, как бы ремни, но огнетушитель даже есть, все. Но каркаса нету, вот здесь это нельзя делать. И э, посмотрим, как вот именно в раллийной теме, то есть это не кольцо какое-то или еще что-то там, где дубасят, просто здесь постоянно нужен разный диапазон оборотов, ну, на идти, в общем, как, как положено Это И, как бы, очень было интересно Вот именно 451 попробовать Потому что они, как бы, такие и широкие, вроде бы И подъем большой, но Непонятно как, потому что не было у нас Есть и шире у них валы, и всякие разные То есть, но Здесь, как бы, опять же С тем рейсом блин, я, я считаю Это самым лучшим рисаком Это не какая-то реклама, как там все думают Дичь вот эту несут он просто себя очень неплохо показывает э, э, во всех диапазонах оборотов. Э, и э, низы хорошие, и верхи, прям вообще верхи очень классные на нем. Ну и прокатимся, проверим все это. Так что я думаю, что мы еще на трассе там не раз включимся. Так что смотрите дальше. Ребят, ну, прокатились, едет прям вообще бомбически. Опять же, сейчас Рубинка узнал, здесь седьмой ряд, пара 3,9 стоит. И блокировка, естественно, само собой. Мы сейчас остановились, чтобы чуть покрутить валики. Женя перед артистом крутанул уже, перекрытие пошире, но мне кажется, надо попробовать все-таки чуть пошире впуск, именно приоткрыть. сейчас трогать не будем, там все нормально. А именно по впуску и глянем, поменяется, не поменяется. То есть у нас вот... По предварительным приблизительно расчетам ну по так цикловому расходу хотя мы крутили всего там э, 7 7 с половиной 700 наверное да у нас получается в 7 700 э, цикловой расход э, порядка э, ой массовый 400 массовый расход воздуха 450 6 килограмм. То есть это, грубо говоря, ну, если так тупо, как все считают, это 150 с копейками кобыл. Но прям диапазон такой, она дубасит, как э, очень классно. То есть мне нравится именно полка момента. Она прямо бац! И как, блин, я не знаю, как это объяснить, она прям как пылесос, блин. Просто вот просто херачит, нажимаешь, и она там с малых оборотов тянет прямо на верхах, просто живет там просто своей жизнью. Она прям дубасит вообще дико. Особенно в сочетании седьмой, седьмым рядом и с парой получается как бы. Да все-все-все хватит очень четенько, прям переключение передач у нас бац-бац, и мы все время э, в моменте находимся. Ну, сейчас покрутим, посмотрим, потому что у нас, в общем-то, из расчета, что мы целый день будем катать, погода не подвела, я думал, что будут ливни, потому что тучи шли, все такое, но как видите, асфальт мокрый, дождик небольшой прошел, но тучек нету, солнышко, хорошо. Я думаю, на улице где-то там, ну, градусов, наверное, 20 с копеечками. Да. Вот это... Ну, не жарко вообще и не холодно, прям вообще оптимально. Очень классно. Так что поснимаем. Мы сейчас покрутим, покрутим, и потом я буду уже снимать, как мы на ходу. Может быть куда-нибудь съездим, э -э, по Гравике добуанем потом. Да, мы Рускиалы на доп съедем. Ну, сейчас основу нам катануть просто, чтобы понять, куда валы при перекрутить. Покрутим, э настроим. И потом уже подубасим, соответственно, уже нормально настраивать. Потому что первое, что надо сделать, это выставить валы, чтобы они правильно стояли. А потом уже отстраивать. Потому что если мы будем отстраивать, потом перекручивать валы, это заново надо перекалибровывать, все перекатывать. А в таком варианте сейчас поймаем именно вот этот, тот момент, чтобы у нас максимально была отдача. И уже будем капитально настраивать. То есть, но... Ну, Предварительно там грубая настройка, потом будет уже настроечка более жесткая. Ну, я думаю, что мы сгоняем на гравику. Ну, сейчас, погодите, я поставлю камеру, вот так вам видно, будет. Сейчас я простегну. Да, блин. развернуть Кстати, после вчерашнего, блин, шея эта болит нормальным. Как мы дубанули этих грибников. Так что, блин, дверь только надо на щель закрыть. Да, все, понял. Ну и как бы это. Отдыхаем сегодня травм, блин, так сказать. У меня вот тут от грудака, на грудаке вот так вот от ремней болит шея, блять, и спина. Теперь. Запускай. Да, давай запускай. Ну вот уже жестче работает. Сейчас прогрузится все это дело и посмотрим там может быть ребята еще сегодня поедут покатаются на баги то есть баги-то мы с собой притащили на техничке но субару естественно обратно в сервис ничего не поделаешь ну хоть на чем-то погоняем опять же Женьком погоняем настроим то есть но ну, не просто так время проведем плюс еще парни хотели Настроятся здесь местные две машины Ну, сегодня же на 451, да, 451 в таких же валах Но будет, кстати, очень Интересный опыт, потому что мы катаем Это первый автомобиль на 451 А там еще будет И мы получим как бы статистику некую По этим валикам и Рисаки у них у такие там, получается Низ здесь легкий полностью, а у них но тяжелый, тяжелый да, да. У них 10 Ну, интересно будет все это посмотреть Так что, ну Сейчас поедем, прокатимся Я еще засниму продолжение ждите ну сейчас остановились опять покрутить валики буквально проехали немного судя по тому что мы накрутили слишком походу сильно приоткрыли валы и автомобиль похуже поехал но не то что он плохо едет но очень далеко сместилось полка момента по оборотам то есть нам это не надо потому что мы крутим максимум 8 тысяч. А нам надо как раз чтобы этот диапазон был до Аккуратней. Нет, нет. хуйня какая-то. Ой, извините, я. <с да Бывает. Да ты вот сюда, палку вставь в эту дырку, если Не-не-не. она не войдет. Не войдет? Ну ладно. Да, у нас палочка, как обычно, она отдельно. То есть нам надо полку обратно сместить. Сейчас попробуем поймать что-то среднее между тем, что было и то, что стало у нас. палку поймали. Сейчас женек рутанет. Просто мне кажется, очень сильно сместили, мне э, выпуск не надо крутить, мы как бы поймали его очень хорошо, потому что момент был очень хороший, прям четкий. Сейчас среднее поймаем между тем, что было и то, что поставили, то есть, э, и посмотрим, как она поедет. Ну явно даже э, по померам э, сейчас она похуже, в общем, едет. Она раскрываться начинает ближе к отсечке, то, что нам не надо как бы. А нам надо, чтобы максимальный диапазон был момента полки. Ну, во всем диапазоне. Не забывайте, тачка подрали, это не кольцо какое-то. Когда мы дубасим постоянно, там обороты-обороты, здесь надо скидывать ну, совершенно другая дисциплина. То есть это не драк, не кольцо и что-то. Тут нужен как бы, как сказать... Нормально едущий автомобиль, как повседневный, но дубасящий. Именно вот так вот это выглядит, подрали. Погода, кстати, вообще прям улучшилась, еще лучше стала. Вообще бомба. Еще в Карелии как бы вообще классно. Чистый воздух, балдеж вообще. Нам повезло вот именно с погодой, потому что если бы сейчас был бы дождик, сами понимаете, тут ни хрена не покататься было бы. Все, мы сейчас едем опять же дальше. И... Будем смотреть, как все это будет происходить Лучше, не лучше Все равно на каких-то перекрытиях Остановимся И уже будем Ну, более плотно настраивать Так что Смотрите дальше Ну, ребят, еще остановились Покрутить валики Пуск трогать уже не будем Потому что у нас цикловой вырос Расход Ну, наполнение, так сказать До... 400, ой, массовый расход до 470. И где-то порядка 570 у нас получился цикловой. То есть, ну, реально как бы очень хорошо. Сейчас мы, на всякий случай, попробуем, ну, не на всякий, попробуем чуть-чуть развернуть выхлоп. Улучшится, оставим, либо пойдем дальше его выкручивать ухудшится, обратно вернем она и так сейчас как бы очень-очень хорошо идет сейчас Женек расслабит здесь все и посмотрим угу. единственное, сейчас у нас проблема, что-то подглыхаем как бы, но это, это не проблема как таковая потому что потом я это решу уже сейчас основная задача нам поймать перекрытие, а после этого мы уже сможем э -э -э, все остальное добомбить, как бы тот же выход на холостой ход и все остальные вот эти переходные режимы, они сложные, но это ерунда, вообще не проблема. Так что смотрите дальше, погодка еще улучшается, прям вообще хорошо становится. Будем дальше кататься, смотреть, как у нас получится. Но валы мне уже сразу же нравятся, прям вообще бомбические, очень хорошо едут. Для именно раллийной темы они прям вообще в кайф. То есть, именно э -э, диапазон работы с ТМ-рейсом и э -э, этих валиков э -э, очень классный. То есть, такой, ну, не знаю, как зажигающая такая тема вообще, блин, очень интересная. Так что, я думаю, вам тоже интересно, потому что мы не катали до этого валы. 431 401 351 у нас были разные валы, но именно 451 мы не катали, мы думали что все-таки широко как-то или еще что-то но как оказалось именно вот для ролинной темы самое то, очень хорошо заходит, хорошо зашли 351 валы дрифтером на ВАЗовских моторах, потому что у них ну крутящий момент на низах очень хороший им это не надо, им не нужны вот эти верхи Здесь как бы нужен весь диапазон работы. То есть, ну, посмотрим. Есть еще шире волны. Кстати, очень рекомендую классное сочетание именно э -э, АКБ двигатель э -э, с э, ТМ Рейсом. Очень классно. Я, это не какая-то реклама, как там все думают. Постоянно решает, что я там кто-то мне приплачивает или еще что-то. Здесь ничего нету, э, никакой приплаты, никто ничего не рекламирует. Просто говорю о том, что это очень хорошо сочетается такое железо ну то есть, чтобы вы понимали какие конфиги надо собирать есть, ну, так что ждите дальше продолжение вот ребят сейчас опять остановились В прошлый раз мы перекручивали буквально у вас там секунду назад было это то что мы крутили выпускной вал немножко перекры перекрытие побольше делали Решили все-таки еще чуть-чуть приоткрыть, потому что стало гораздо лучше. Наполнение, полочка сместилась. Причем во всем диапазоне такая нормальная, прям жирненькая такая появилась. Прям огонек, очень классная у машины. Даже Женек сейчас он говорит, что, что она дубась. Хотя мы ее еще не настроили, нифига, Но уже прям очень хорошо. Сейчас приоткроем чуточку вообще еще выпуск Впуск точно трогать не будем Потому что мы видели по перекрытиям Что у нас спад идет Мы четко поймали А потом ну, докрутим сейчас выпуск Если станет лучше, то вообще класс Хуже, значит обратно вернем Ну, как обычно это все Это же опытным путем добиваемся Максимального наполнения И как бы полки момента вот этой. Ну, наполнение это и есть В общем-то момент как таковой ну и посмотрим что получится потому что нам сейчас именно вот эта задача мы уже наверное часа полтора наверное, да потратили на просто подбор перекрытий как таковых не знаю может быть потом женек когда-то вскроет крышечку клапанную и замерит, что мы выставили фактически по миллиметрам не знаю но это когда не знаю придется разбирать потому что специально это никто делать не будет ну вот и Опять же, у нас максимальный момент, крутящий, на 7000, а тема в том, что пружины здесь стоят стандартные, вазовские, то есть, если мы хотим, чтобы у нас сместилось все это выше, то надо ставить опелевые пружины с разжатыми, грубо говоря, этими тарелками и тогда будет все гораздо лучше то есть мы уйдем за 7000 туда немножко все-таки подвисают клапана ну как это и в общем-то и говорили о это не моя затея это реально так и есть причем мы как не меняем перекрытие все равно момент у нас максимальное наполнение именно на семье находится как бы ними ни крутили единственное что вот он либо поднимается либо опускается вот такого плана но все, мы сейчас дальше крутанем. Я думаю, это будет у нас финальная прокрутка. Ну, посмотрим, конечно, может быть, и еще улучшится. Мы еще покрутим. Ну, и будет видно. Так что, смотрите дальше. Ну, все, ребят, крутанули пошире, стало похуже. В общем, возвращаем к тому значению, то, что у нас было. То есть, лучше мы уже не поймаем. То есть, максималку мы выжили с этих валов. Но на данном конфиге, то есть, тут не совсем, не совсем валы... Влияет, а целиком весь конфиг, как бы мотора, ресивер, вы, выпуск, клапана, и все остальное. но Реально стало хуже. У нас момент сместился выше по оборотам, но там у нас уже не справляется, я думаю, пружинки. То есть там стало чуть лучше именно котсечки, но это нам не нужно, таких показателей. Нам нужны именно диапазон, хорошая работы. А до этого у нас и ну как сказать низ это Низом не назвать Работа валов ну, То что мы едем это где-то С 4000 оборотов Стало явно хуже прям газуешь задних сразу чувствуешь Ну и само собой Показателями я это тоже вижу По наполнению Массовому расходу и всему остальному Все мы Финально все уже выкручиваем Валы ставим фиксируем Больше не трогаем все, у нас э, просто нет смысла нам терять сейчас время. Э, поймали мы все-таки эти перекрытия. И э, теперь уже будем нормально настраивать во всем диапазоне. То есть уже чисто настройка будет происходить. Сейчас, э, соответственно, смесь выставим. Э, выставим потом после этого зажигание. Ну и как обычно, там все остальное. Смотрите продолжение. Вот, ребят, все, финально как я и говорил сейчас едем э, по дому ну, прокатимся там крови как бы сейчас по асфальту едем едет очень хорошо прямо э, немного мощность может упала но эластичность увеличилась ну, улучшилась прям очень классно прям. прям нормально все едет и погодка классная That's it. соответственно 4 там нельзя то есть поставить нормальную гравику нельзя а замена гравейки стандартная зимняя резина то есть у нее зацеп на гравии гораздо лучше ну и соответственно и ребята его ставят парк. Да. там вот кстати русский парк те, кто в Карелию ездит, обязательно посидите, очень интересно. Будете удивлены. но ну, это как бы раньше бывшие шахты по добыче, Я не знаю, не помню, чего-то там были. А этот э, мрамор или что-то там. Ну что там, да, а какую-то руду добывали, грубо говоря. И э, теперь это как бы э, ну, такой как бы интересный посещаемый хорошо bycar. это парк, да. Ну, что сейчас прокатимся, я думаю, дальше мы и поснимаем. Сейчас к Допу уже подъезжать? Да, мы сейчас к Допу доедем, но я думаю, там и снимем. Но... Смотрите продолжительность. передачу практически не щелкитал, ты, с, а. грубо говоря, скинул, ну, тормозишь мотором, нажал педальку, она вах, и пошла прямо вообще. При этом это гравий, не забывайте, то есть мы на зимней резине стандартной, шипованной, машина как бы не каркашенная, опять же. А. Ехали мы где-то, ну, иногда, да, вот, у нас опять, сейчас, погоди, перегружу. Какие-то странные вещи, не знаю, ну, с холостыми я разберусь, естественно, это вообще не, совсем не проблема. Сейчас главное откатать нам э, нормально все режимы, как таковые, и будет вообще комбо. Ты решил еще раз обратно, да? По обратку, да, и потом ну, там уедем вот, на этот, <coughs> пола, вот. Ну да. Едем ну нам как бы и нужны боевые. Мы нам надо понять автомобиль, как он едет, как управляется и как он тянет, чтобы потом. Э, ралли как таковом понимать что мы ждем от автомобиля и будет понятно очень хорошо ну так прям меня очень радует валы кстати просто бомба -бом. мне очень понравился, прям для ралли очень хорошо сейчас вот да сейчас ребят обратно поедем я думаю что все таки видео такое затяжное получится не очень такое информативное но надо находиться в самом автомобиле, чтобы понимать вот эти перегрузки и все остальное. Вот он, асфальт закончился и начался крови. Давай, пока погоди, сейчас ноут сложу. У меня в да, принципе сложи. там все настраивается. Нормально. Очки уберу потому что тут перегрузки большие, хрен его знает. И буду держать на пальце. У меня специальный держак, как бы хороший. Давай. Дачу передачу, вытянешь, не вытянешь. А здесь прямо получается, что автомобиль уверен. То есть ты включил заранее ну, перед прохождением ну, поворота. И знаешь, что ты четко пропишешь поворот вообще без каких-то проблем. Просто обычно дозируя тягу. Все. Ничего не надо при этом больше делать. Все четенько, все отлично. Так что, ну, ребят, дальше будем кататься. Название на асфальт выехали, сейчас более, ну, нам надо еще кататься. А, а, а, прикатать уже нормально, то, что мы выставили валы и все остальное. Я думаю, что будем теперь просто а, в сторону, опять же, обратно сортовала ехать. Да? Но, смотри, катаемся, мне так без разницы. Сколько... Да, нам сейчас пока дорогу до сортовала, куда-сюда. Ну да, так что все очень классно. Я думаю, что я уже финалку сниму, уже когда приедем, обсудим, в все это дело. Первый, второй даже не цепляет. Да. Ну все, мы как бы выезжаем сейчас на асфальт уже нормально. На трассу и подубасим в сторону сортовала, я не знаю сколько нам там ехать ну в принципе недолго там ну и на месте, я думаю у дома уже снимем так что смотрите продолжение ну, ну все, ребят, приехали, катанули с холостыми я разобрался жесткостью регулятора холостого хода просто поигрался тут маховик облегченный поэтому там есть некие проблемы очень быстро обороты скидываются Регулятор не успевает подхватить То есть такие вот, ну Некие небольшие проблемы Ну, это в общем-то проблемой назвать нельзя даже То есть я все подрегулировал Все сделал как бы нормально То есть, ну, не вижу никаких проблем Сейчас еще вот С включением вентиля тут разбираюсь И В принципе, очень достойный вариант Для ралли прям Ну, очень классно Мы он продубасили, нормально, вот тут все в пыли даже, Это, хотя мы по сырой такой трассе ехали, холостой нормально возвращается. Это сейчас еще помимо этого вентилятор как бы дубасит, вырубится нагрузка очень большая просто. ничего не проваливается неплохо даже очень плавно выходит в принципе не критично здесь это как раз так нормально и надо самое проблемное это когда вот такие режимы глыхалы здесь подхват четенький, четенький нормальный и ровный ну все, в общем катанули Сейчас зашьем Женьку В его блок Ну и посмотрим потом уже Как на его блоке будет ехать Ну я думаю уже не сегодня Ничего проверять не будем В принципе все хорошо Вообще отлично Едет очень хорошо Только Женек куда-то ушел Не знаю Сейчас может придет скажет, что расскажет да и как Жень ну иди расскажи хоть народу что и как понравилось не понравилось не, едут, конечно, ну, сама фишка да что конфиг подобран очень грамотно сделано как бы, получается вот где мы с тобой дубасили сейчас повороты, то есть как бы, закладываю машину Газ дал, она, естественно, и выруливает. То есть, тянется, ну, ты понимаешь, да. что То есть да, можно да, нормально да, тягу. Да. Как бы, в принципе, где-то можно даже и маленькой маленько, за, за, зато мотор ну, вытащит. Ну, да, <свят> мотор вытащит. Вот, опять же, я, как я вам сказал, видите, у нас резина зима стоит. Ага. Так что, причем она новая. Ну, по гравике именно, если не гравийная резина, специальная, спортивная, то, соответственно, на зимний самая толка, как раз у нее зацеп очень хороший потому что у нее шашечки нормальные она цепляет неплохо ну единственное что она мягкая конечно но но мы в общем то и не дубасили можно сказать как таковое но сыкотно, потому что нет каркаса сами понимаете как бы не дай бог какая-то ошибка это все это будет финиш ошибки очень критично это ралли то есть это не кольцо что там куда-то улетел в покрышки там да и насрать тебя там вытащили чуть-чуть подрихтовал подкрасил и поехал дальше здесь рехтовать уже нечего будет в принципе вчера вот то что на субарине ну было блин там как бы ладно мы как бы в каркасе и ну плюснули немножко морда плоская стала но при этом как бы Сами прикиньте, если бы мы были ехали в обычной тачке, что произошло, я думаю, там мотор бы нахрен ушел бы туда, да, вперед, в салон бы к нам. Но при этом, как бы вообще там повреждений минимально. Единственное, что опасно, мы очень с Женькой боялись, что, не дай бог, что-то с людьми там произошло в самой машине, в которую мы ну, въехали, точнее, из-за которой мы... Которые спровоцировали все это. Потому что нашей ошибки там не было. Мы ну, не признаем, что мы, блин, виноваты или еще что-то. Мы виноваты только в том, что мы въехали. Не более того. А въехали по причине того, что ну, не смогли ничего сделать. В общем. Так что, ну, я думаю, что вот этот, Жень, конфиг самое то будет. Я думаю, для ралли вообще зайдет очень да, хорошо. Да, да. Завтра Антоха сейчас ну, с похожим конфигом приедет, то есть, как бы... Ну да, мы завтра покатаем, посмотрим, что и как, но прям зашел очень четко, вот... нас, да. очень прогнозируемое. Самое главное в ралли это то, что ты можешь прогнозировать, то есть у тебя, в принципе, у пилота должна голова быть отключена, штурман должен диктовать, что и как, а пилот выбирает, ну, как водитель, он выбирает, как ему ехать, то есть, ну, на какой передаче, как ему тягу организовать, повернуть руль, блин, держак не держак, там все это такое. То есть, когда ты в тачке не уверен, когда вот что-то сомневаешься, непонятно как, да, вроде бы, и ты не понимаешь, начинаешь мешкать и делать ошибки. А ошибки это время, всегда. Либо, может вообще критичная ошибка, что куда-нибудь улетишь, да? то есть, ну, либо вообще что-нибудь. Улетел, не обязательно, что это там развалило, разобрался, блин, там что-нибудь отлетело, отвалилось, и ты уже продолжать не можешь. А именно прогнозируемая езда, она как бы расслабляет за рулем, то есть, ну, ты и так напряженный, как бы дубасишь, сами понимаете, там адреналин, все такое. Но ты уже не думаешь о том, что тебе надо с машиной сделать, выйдет у тебя машина, там, ну, грубо говоря, вытянет, не вытянет. Какую передачу при этом щелкнуть. Здесь четко ты выбрал нужную передачу. Знаешь, что ты вытянешь. И просто дозируя, грубо говоря, тягу газом, как таковым, акселерометром, ну, акселератором, ты можешь просто спокойненько дубасить и проходить поворотики нормальные. Лишних переключений передач не делать. И, ну, таких вот непонятных движений, которые как бы увеличивают время опять же прохождение ну смотрите сами выбирайте в принципе мне очень понравилось прямо хорошо но я думаю что надо же самому прокатиться то есть ну без меня мы не в режиме настройки уже таком более боевом блин я думаю что нормально будет да мы завтра в пропишемся поедем куда-нибудь на ДОП ну да здесь мы как бы пробно опять же не забывайте что автомобили двигаются ну очень стрёмно как бы опасно Соответственно, мы там сильно не дубасили, ну как, скорость, конечно, не маленькая была, у нас где-то, ну, 160 в пике была, но дорога пустая, прогнозируемая, но можно было бы быстрее гораздо, да. быстрее, но, опять же, со штурманами, если будет диктовать и будет перекрыто, то это вообще бомба там, я думаю, можно спокойно там чуть ли не 180 дубасить если позволяет, держак и как бы автомобиль, но все вообще идеально, прям классно, мне понравилось, блин, я рекомендую РС, вообще валы очень классные, все, которые мы пробовали, прям. но эти, эти мы конкретно не пробовали, и вот как это первое испытание у нас, именно этих валов, и они зашли нам прям вообще четенько, единственное, что я хотел сказать, как я говорил, это про пружинки, если поставить пружиночки, соответственно, пилевые и тарелки немного распустить, как положено, то будет крутиться еще выше, потому что у нас начинается спад 7. Я думаю, что маленькое подвисание клапанов все-таки присутствует как таковое. Если это не будет, я думаю, что верхи можно еще выкрутить получше, но верхи как бы в ралли здесь не играет такой прямой роли, в кольце это зайдет очень хорошо. Так что не экономьте, опять же, на пружинках. Не забывайте, что стандартные, они все-таки не позволяют этого сделать. Ну и лучше, конечно, с арестолкателями это все ставить. Характеристика вала немножко меняется. То есть, ну, еще лучше начинает работать. Ну и все. Мы с этим автомобилем закончили. Женек покатается, расскажет, если что-то мы подстроим. Так что, прям, все очень хорошо нам зашло. Мы там получили, в общем-то, неплохую такую порцию адреналина, как бы прокатившись. Ну, мне понравилось, прям очень классненько. Так что, ребят, не забываем, опять же, подписываться. колокол -кол там жать, ссылочки вот там внизу у меня под видео. Драйв контакт подписываемся. Ну, и смотрим еще видео. Другие будут выходить в продолжение. Всем пока, в общем, и до новых встреч.